какие? Значит, когда вам положили руку, либо захватили за плечо, вы сначала как бы от, от, отталкиваетесь, что? Да? Ну, И получается, что у вас, видите, рука ложится под это. И она ложится почему? Потому что когда вы посунули сюда, вы еще разворачиваете. Вот он. Мало того, это не только подготовительное, это одно из основных движений, потому что благодаря вот этому движению у вас локоть имеет возможность обойти. Поэтому получается, что вы раз, два, и потом направляющее движение, то есть не беря вот по это Но это скользящее совпадает со вторым движением. Вот оно в форме. Раз, здесь просто туда, и вот вы мимо себя отходите. Бросок может быть в любую сторону, какую вы захотите. Мало того, имеется возможность в этом приеме сделать как бы все, что хотите. Но, теперь нюансы приема. Начальные нюансы показал. Теперь еще одни из основных нюансов. Ножка работает одна и вторая. Выход. Обход. И вот здесь вы сами еще раз уходя с места. Вы пропускаете руку. То есть благодаря тому, что... Локоть обходит атакующую руку противника и начинает атаковать противника по диагонали. Мимо себя, я пропускаю мимо себя. Все, поэтому получается раз и вот сюда. Вот это движение, оно как бы разворачивает вас и позволяет вытащить противника. Ведровое движение, работа таза получается.